Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить новый хоррор, ну, как новый хоррор, он, по крайней мере, вышел, ой, вышел из, короче, он еще в разработке, привет, привет, Валерия, я Роман, короче, не знаю английскую, я куколт, и что-то там, тоже -то там, ну и вот он еще в разработке, но надо, чтобы у него последняя, вот ничего не записывать. В его суть, он вроде бы как про Морг, и вроде бы про него отзывы довольно-таки хорошие. Единственное, что здесь нет русской, русских субтитров. А я с английским не особо, так что, ребят, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы я выучил английский. Еще есть такой такой вот минус, мне сегодня поставили на так стяжку и... Из-за этого у меня немного колоска изменится. Изменится. Ну, изменится. Труд уж. Сложнее говорить немного. О, погнали. Делать можем? Нет, не можем. Так. Нашли. Блокнот. Давайте. О, можно зажечь. И что, и куда дальше? новый ну, выброситься. Типичный флор фор... на юнити. а Е, А. а, а. Господи. Давайте пойдем так. Мне что не нравится. Мабулька. Бабулька, бабулька. Швабра. Это что такое? Ой, перчатки. Нормально. Living... Короче, мы подобрали перчатки. Ага, место. И что нам теперь сделать нужно? ладно. Посмотрим. Так, я типа что нужно что мы. Ага. Что нужно сделать-то? Ой, я Чувствую, будет веселое прохождение и бабка. А что за крестик? Ладно, здесь, там, Дальше. а я звук не включил за окном идет дождь, короче ничего мне с ней делать смыть мы не можем здесь тоже ничего сделать не можем Папа на, кто-то стучится что случится-то? Кому там ночью не спится? Пойдемте лилей отвесимым. Ага, и отойти мы не можем. Блин. Либо я тупой, либо я тупой. Одно из двух, короче. Можете в комментариях написать, либо я тупой или я тупой. Здесь мы что? Здесь мы. Здесь мы не можем ничего сделать. Так, какие, допустим. Перчатки мы одели. Здесь мы ничего не можем делать. Здесь мы осмотрели. А, да? Это забаговалось или всё? А можно мне её вернуть? А если я захочу спать? а ага. и спасибо ой господи что за что я английский то не учил ребята учите английский не повторите моих ошибок Ча, где у меня google переводчик вот, между прочим, я в школе учил немецкий. Вот это вот очень обидно, такие. Так, надеть пальто и перчатки нам нужно. Первое это задание. Так, а дальше что? мы еще не, по, не, не надели, ага, по... вот оно пальто, да, пальто перчатки мы надели, мы культурный человек, так, не больше баночку на меня напрягает, угу. странно работает, конечно, так, что у нас следующее, переведем, А, а, -а. нам нужно к боковому стульку, столику, кулику и удушу. положить ее. Что вообще то Да, неплохо, девушка. Mm. Ладно, эту часть я, пожалуй, вырежу. Ну, допустим, мы взяли. Ага, поклали. Понятно. Так, мы ей не можем взять. Это тоже нам не надо. Так понимаю. Тоже не нужно. Тоже не нужно. Тоже не нужно. Тоже не нужно. Тоже не нужно уже не нужно то да что, что ты будешь делать что нам туда нужно кто мне подсказывает Во. что что-то из этого так ладно это попадем. о еще что взяли ну Было бы страшно, если бы я понимал, что здесь написано, но я не понимаю. Йордхад. А, ну Ой, исчезла. Видите, какой я волшебник? Спасибо. Так, ладно. Теперь на меня на тебя нужно смотреть. Как тебе осмотреть-то? Ничего-то еще не хватает. Нет. Ага, это этим, деньги кто Ой, господи, слышишь. Что ж такое а? Здесь, так понимаю, нам ничего не нужно. Здесь коробочка. И тоже коробочка. И так теперь. Да, уйти не можем. Здесь у нас все та же банчик рубочка о так это мы что взяли не выглядит не так ладно здесь у нас просто и что мы сделали надо. Да. Глицерин. Пацаны, нужно глицерин. вот это мы тоже взяли. Так, глицерин. вот глицерин. Единственное, что я понял. Так. нет Ан. Папа. Я не понял. Кстати, эта да, игра идет как дымка. Твою душу, ты че глаза открыла? Давай иди. Мужчина, возьми баночку. Давайте я швабриду, блин. так, окей. Нет, пусть. Очень смешно, вот прям пиздец как смешно Дешевая булька, все, ты все заделала Так, ну, что у нас теперь? Так Давайте возьмем скальпель Ну возьмишь ты скальпель, твою душу. У нас есть баночка мне не нравится, здесь закрыто. А там что у нас происходит? Вернись на место, перестань бить стенку. А можно дверь закрыть? Все, нам туда не надо. Пойдемте отсюда. Ну вот обязательно не идти туда. Ну возьми, что сказать, на твою душу. Hello, Maniga. Очень интересно. Да ладно. И Игобу. Ну хватит уже лампочки ломать твою душу. Дорогий ныч лампочки. 20 рублей одна лампочка стоит. Ты нас разоришь, Бабуся. Алло. А что, все что ли? А что, получается, что все? Secretion. Okay. Ladna Here we go.